нас не скрытся за про. Здесь мы располагаемся, живем Смотрите, окна заложены Свет есть, не холодно Воды, еды у нас достаточно Патронов еще больше Никто нас не возьмет Здесь мы тоже располагаем. состав одного из подразделений, видите, вполне нормальные условия. Ребята имеют возможность поесть, отдохнуть, отнести свою службу, выполнить все, проблем с этим. his lake life. Эвакуация людей, вот всех, вот это весь Мариуполь, который уже сюда везут целую неделю. Людей достают с подвала, российские солдаты. Помогают. Помогают, Ребята. кормят. Они детям голодные, дают свои пайки. Понимаете? На руках, на руках детей. выносят детей. А вот эти остатки роскоши, вот эта украинская армия, они просто играются и стреляют по деткам маленьким. Мы просто видели это своими глазами. Это, это вы должны показать на весь мир. У меня не же... только Украина говорит, что она красивая страна. На весь мир покажите. Эвакуацию всех людей производили русские войска. Ни один украинский военный не выводил нас из подвалов. Ни они один. Не выйти, потому что нас считали... И еще вопрос. Я в политике слаба. Я не воин, но то, что я увидела своими глазами, я считаю, если охраняет город, они должны стоять на окраинах. Если вы не можете его выстоять, бросайте автоматы, сдавайтесь, уходите. Они начали прятаться в жилых кварталах, в школах, в садиках, где жилые дома. Они зашли. И тех, кого ловили за жопу русские войска. Они сказали, мы живыми отсюда не выйдем, мы будем закрываться мясо. живым мясом, живое мясо, которое это выжило. Значит, вот и все. На только... весь мир передайте, как, как только... обосралась Украина. А. А. Теперь, ребята, что я хочу сказать. Значит, в Мариуполе разрушений из 100% разрушений, 85% разрушения. это разрушили наша украинская армия. Потому что мы лично видели, как подъезжали на машинах с, с, э, с этими с минометами. Тут же ж в, 100, в 100 метрах, в там 50 метрах выстрел, через, гор, через голову летит мина и в этом же поселке взрывается. Я насчитывал, два раза по 10 выстрелов, 100%, 100 они разрушали нашу инфраструктуру города. Не знаю, это был приказ. Россияна, россиянам, ребятам, низкий поклон. Передо мной была поставлена задача по огневому поражению противника. Выполняли мы ее баллистической ракетой. В ходе выполнения задачи было поражено здание, в котором располагался иностранный легион. Так как была приблина фугасная проникающая боевая часть, здание длиной 60 метров было практически полностью разрушено, и противник был поражен. Есть гордость, потому что Родина доверила такой мощный комплекс, который, которому, можно сказать, нет аналогов в мире. Here it goes. You look that. 50-caliber machine gun off of a tank. Just give me an idea what the rounds look like. Look at the rounds. Slava Ukraine. Slava Ukraine. It's been a crazy day. But I shit you not, I just stole a 50-caliber machine gun off of a tank. And I did it with a leatherman. Given to me by Chuck from Connecticut. Peace, Chuck! That was my люbiмая Почем купите? Все гроши ведь дал. Все гроши, доброе. А что по танку уже? же? что обстреляли машину, без предупреждения. Это где? На гостинице застали, мы хотели выехать с Левого берега. И на вас На гостинице застали, без предупреждения обстреляли две машины. Наши машины стреляли по ногам. Попали, я была за рулем. Мне в порог и мужу в порог. Хотели видать тоже по ногам. А заднюю дверь обстреляли полностью. И вот результат. Дочь моя покасательная, мамы две насквозь ноги. У ребенка сзади пяточка, тоже показательная. Ужас. Вторая машина, которая ехала с нами, мужчина, кто был за рулем, Две насквозь в поле прошли, у жены бедро тоже простреляно. нас. Дети, слава Богу, чудом не пострадали. У него а даже... видно было, кто стрелял? Азов, ВСУ. Мы остановились, у -у -у. и мы кричали, мы мирные, мы хотим выехать, пропустите нас. У нас вся машина была обклеена, дети. Мы кричим им, пожалуйста, пропустили. Они на украинском языке нам отвечают, гад звидцы. Звидки приехали, туда и вертайтесь. То есть они вас загоняли обратно? Да, они нас загоняли обратно. Вот и все. И мы так и не выехали, поехали обратно. Пробыли еще три дня. Они пришли в наш дом, сказали, валите отсюда, здесь будет наш госпиталь. Uh -huh. Ну, хотите, говорит, оставайтесь. А какой адрес там был? Ламизова 13. Ребята. А Ламизова 13. Надеюсь, То есть там сидят сейчас... Они там сейчас сидят. Нацики. <нацик> да, <нацик> они там сейчас сидят, нас выгнали. И мы <нацик> вот так вот как были и пошли. Слава Богу, ваших ребят встретили по дороге. Господи. Довезли вас забрали. Они нас вот довезли на машине, остальные еще идут, ну там взрослые, они уже идут, сами дойдут. Не раненых вывезли. Ну, то есть, а можно еще раз, вы кто выгнал? Да. Я мама этих. Вас как зовут? Олеся. Алиса Ханева. Солодьева. Алиса, то есть мы хотели выехать? Мы хотели выехать, выехать конечно. Там же выехать, конечно. То есть, мы, мы выехать, Утвер... убеждаемся обратно в том самом, о чем да, нас говорили выехать. много раз, о том, что а обстреливать мирных прошли. и не дают выехать. Ну, вы такая знаете, нацистская у нас Украина, соседняя. За несколько дней работы наши ребята в общей сложности, получается, задержали одного снайпера. Полностью выявлены были точки, снайперские точки, откуда во в спину наших бойцов велся обстрел. Значит, было задержано в общей сложности, получается, у нас три арт-наводчика-корректировщика, один с беспилотником, который непосредственно снимал все эти координаты, передавал их в ОСАУ. значит И кроме этого, нами задержано уже три бойца вооруженных сил украинской армии. Мы их передаем представителям Луганской области наши бойцы работают очень профессионально ведут себя очень достойно население она очень довольна тем что мы находимся здесь. Мы прошлись по этим подвалам, пообщались с ними со всеми, доставили гуманитарный груз из фонда Ахмат Хаджи Кадырова. Кроме того, что мы им доставляем продукты питания, хлеб, воду, кроме всего этого, все лекарственные препараты, которые необходимы, это все передали непосредственно, докладываю ситуацию Рамза Ахматовичу, он отправил сюда очень серьезный гуманитарный конвой. Я очень очень рада, что нас защищают, хорошо относятся, еду дают. Привозят гуманитарную помощь, привезли лекарства, относятся все нормально. Молодцы бойцы, помогают. Бойцам огромная благодарность, которые вывозят, которые помогают, которые нас освобождают, которые этих дебилов нашли, которые стреляют. В общем, огромное вам спасибо, что вы здесь, что они здесь, наконец-то. Спасибо большое Рамзану Кадырову за его помощь нашему украинскому несчастному народу. Меня и мою семью вывез из-под сильнейшего обстрела, ну я не знаю, герой Герой Чеченской Республики, наверное ну это процентов, потому что он, только ему я обязан что я жив и моя семья жива Абхи Элаудинов лично вывез До этого три дня они нам ну, и воду давали и, и, и кормили, и я за то, чтобы Рамзан Ахматович я не знаю, отблагодарил это, этого человека великого, просто реально великого человека и все его подразделения к нам от, относились как родным людям вот все эти дни, когда были сильнейшие обстрелы, мы, когда они уже появились, освободили район, мы смогли подниматься в квартиру с подвалов и ну хотя бы готовить, кушать там на, на газу, поэтому это люди просто им огромная благодарность, я желаю всему ну, здоровья этим всем людям, всему подразделению этому за то, что мы живы и за то, что ну, нас освободили вот